И всем снова здорово, значит, ребята, извините, прошлый видос я не покажу вам, потому что меня там, это, заставили отжиматься Короче, заставил, я сам себя заставил качаться, ага Да, это такое бывает, я сам себя заставляю качаться Неверлендинг, для дружбанчиков, мой World май 1 Загружаем, потому что для дружбанчиков сервер не грузится а, нет, это, наверное, наоборот, MyWorld1 не грузится, а для дружбанчиков грузится сервер. Ну, потому что я, ну, как бы в MyWorld1 много сделал, на самом-то деле. Для дружбанчиков это, ну, к примеру, если захочет, к примеру, Влад загрузиться на мой сервер, мои друзья некоторые захотят загрузиться на мой сервер, М -м -м. ага. Ребят, а в корзине тут это, я записал одно видео, оно очень короткое, ну так как программка, которая худеем. Я худел. Ну и тем более Бэтмена тоже, ну, ну надоел, честно говоря Бэтмена Бэтмен арфмассирует, я вот поэтому я его не загружаю больше. Не загружаю, в смысле игру не играю. Александр Быковский, так А у нас уже февраль, не январь, а февраль, так Февраль, февраль, февраль, февраль, 23 год, так Это вроде бы это так, февраль, так Сегодня 21 -е. 8 дней остается А, нет, не этого года, это прошлого года, блин. 8 дней остается как бы до того чтобы кончился февраль кстати ребят я очень сильно рад что наконец-то зима ну как бы зима в общем в таком смысле и жанре закончится а, ну весна начнется по идее ну не этому вообще не рад честно говоря потому что ну, у меня весной всегда такие так скажем сдвиги по фазе происходят ребят конечно извините меня но Реально, такое всегда происходит. Всегда случается. И почему-то... Оптимально, официально, всегда со мной. Почему? Я не знаю тут. Так. Нужно еще две... Как минимум две... Два де, две деревяшки надо взять мне, чтобы у меня было нормально. Так. Чтобы у меня нахватило на кирочку дерев... каменную. Так. И еще тут землицы и 8 стеклышка осталось которого стекла осталось 8 так и поднимаемся значит наверх так или можем выходим нет выйдем выйдем сто процентов потому что ну хоть он домик и красивый но он так скажем я его создал буквально из досок палк. Мне нужно две этих. Две, две, две, две, две, две, две, две, две. Мне нужно два дерева. Точнее, да, даже... Так, и на того на восемь. нажмем. Каменный топорик мне нужен будет в скором времени еще один. Создавать... Хоть Демирчи сейчас и не заходит в Майнкрафт, но я все равно помню, как он говорил. Я буду карать тех людей, которые не дорубают деревья до конца. Да, это он говорил. Я чё, я чё, как я могу собрать вам? Тем более, если вы не знаете, кто такой Демирчи. Ага. Ну, сказал он так. Я буду карать тех людей, кто не, не дорубает деревья до конца. Ну... А что я могу сделать с этим? Если ну некоторые люди реально не дорубают деревья до конца, что я могу с ними поделать? Так, так, так, так, так, так, -та там, пам, пам, пам, так. Еще один каменный топорик надо сделать. М -м, да, так камень, камень, камень, камень. Вот, ой, блин паучий глаз. А паучий глаз мне не нужен. Мне нужен булыжник. Так, и каменный топорик еще один сделать. Так, раз, два, три. Ай, блин. Нет, я же забыл. 4, 28, 32, 40 досок, 40 палок точнее. Каменный этот, каменный топорик, во-первых, надо сделать и заменить его с этого топора на этот. Каменную кирочку надо сделать, да. Это обязательно. Потому что эта кирка, ну, вроде уже как сломалась. Хотя у нее урон 2, у этой урон 3, ну... Но... Так. Так. Топорик этот каменный идет он сюда. У меня кожа... А мне ведь не кожа нужна была, мне нужно было... Мне нужно была не кожа, мне нужно было... Ой. Мясо. Для начала мясо съедим, скушаем. Так. И не поверишь, что эта игра сделана ночью в честь своего пропавшего ребенка. Ну, реально. Был такой человека, который эту игрушку сделал, то, что у него ребенок пропал. Дететка ночь, так скажем. А на втором этаже, а на втором этаже у меня ничего нету. Да. Не, ну посмотрю, может быть, сделаю коллаб как-нибудь с Харли Смис, Квин, Зель. А, не знаю. Может быть, и сделал как-нибудь. А, блин, мне ж нужно... Ладно, так, 48 сделаем. И палки все сюда, и уголь тоже весь сюда. На, надо наоборот, нам надо на 2 поставить. И где-нибудь поставим вот тут -то. Один факелочек. Так, на первом этаже будет один факел гореть. И сгорать. Так, на втором этаже вот. Здесь поставим второй факел. А третий факел, я думаю, ну, где-то, где я предположительно хочу поставить кроватку, блин. А где я хочу поставить кроватку? Вы все знаете, где, что я люблю, очень сильно любил раньше спать у окна. Сейчас, честно говоря, не особо люблю я это дело, место, потому что, ну, не хочу я сейчас. В, данные, в данную, так скажем, пору я спать у окна вообще не люблю. Так, как получить деревянный уголь? Так, древесный уголь? А это, это, а нужен темный дуб именно? нужен именно темный дуб? А, а я это честно говоря не знал. Вот реально, ребят, не знал. Предположительно, моя кроватка должна быть где-то. Ну, тут я не знаю. Так, нет, стоп. На двойку на Е, на два и сюда так положим. На, и на однрочку будем к скаментику уходить. Ой, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Тут скелетики ходят, бродят, а мне они не нужны пока что. На два вот сюда факел, чтобы осветить это место, потому что, ну, тут могут быть всякие тараканы, жуки, пауки. Даже насчет пауков я уверен, что они могут быть, быть тут. Так, и... Пожалуй, что, ребята, сделаем мы с вами маленькую хитрость и себе выроем вот так вот. А лопатку, мне еще надо лопатку. Так, сделать лопаточку, лопату, лопату, лопату. Ди, вот, каменную лопату. На это, на камень поставим, заменим. Да. Ой, блин. Многие соскучатся по моему прохождению Майнкрафта. Точнее, по моим бедам с башкой в Майнкрафте. Хотя, кто мог по нему вообще? Так, на два. Покелочек один сюда поставим. Так. Так, стоп. А, да, точно. Я же отсюда начинал мне не копать. И Копай низ. Мне нужно так, смотрите, тут сделать вот так. Э, так, тут. Вот, сейчас смотрите, как я сделаю. Спасибо очки всем, кто мне донатил, наверное. Но я не могу сейчас прочитать, потому что я записываю видео. Блин, тут... Ну, ладно, еще так скажем. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Не прыгать, ну, ладно, чё. Не прыгаем, Сиф. так каменным мы это и очищаем это очищаем так и сейчас можно по идее подняться да но нужно сделать будет вот смотрите как вот так вот нужно сделать и на двоечку тут поставим вот так вот и вот и вот и все мне надо от жизни? Да ничего, в общем-то, подвальш мне нужно выкупать. Было от жизни и все. Не знаю, честно говоря, не хочу проводить стримы по Майнкрафту. Ну, потому что вы все ее хорошо знаете, прекрасно знаете. Даже лучше, наверное, чем я некоторые знают. Правда? Угу. Лягик. Некоторые из вас ее знают эту игрушку лучше, чем я, лучше, чем человек, который ее проходит. Ой, блин. А тут же дальше пляж будет. Короче, дойдем туда. До так. А, а нормальный доси, нормальненько. Ай, блин, тут же дальше вода будет. Так, стоп, я что-то не поняла. Уже утро, что ли? Уже утро, что ли? Или, или они просто так вздыхают? Нет, обычно скелеты вздыхают утром. Я проверял сам по себе. Уже утро? <свист> Нифига себе, сколько долго меня не было, да? Как долго меня не было? Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ням! Крипер а -а -а. знаете как играть в эту игрушку? Ну, не знаю, точнее, нафига. Ведь в нее нужно играть, не говорить о том, что ты знаешь, как играть. эта игра практически жизнь. <с由ь><с由ь> Скотиняги. Блин, ну я все все же думал, как переделать то мой домик, а? Песчаник, так, песчаник, песчаник, песчаник. Итого у меня три блока песчаника. Так. Ну ладно, благо у меня есть стак земли и десять блоков булыжников. Мне же не восстановить дом. Ну ладно, так. Сейчас... Не. 10 блоков булыжника, 5 блоков березов досок. Короче. Так, делаем вот так вот мы. Это последний апгрейд, который этого дома. Потому что меня задолбали уже. Крипер, который... Вечно подрывает мой дом. Угу, вообще-то да, бля. я именно сказал бля, потому что, ну, уже, ну, реально задолбали. А может мне дом из Незарита сделать, а? Хочу. А я найду залежи назарита, назрака и сделаю из них, из этих залежей дом. А? Реально, ребята, а что если мне так и сделать? На самом-то деле... Вы же меня не, не остановите, я так и сделаю, я так и сделаю, будь мне Назаритовый дом. Так что никто не разломает, никто не разломает мой домик больше. Хотя мне надо, для этого мне надо очень много найти, очень много ресурсиков и на самом-то деле покупаться даже в аду там. Так, кирочку, так. Не, ну ладно, благо, что у меня хотя бы одну, одно здоровице осталось, одна половинка жизни осталось, ну и все. Я уже задолбал все эти, этот домик восстанавливать уже, честно говоря. Бумеры, бумеры, бумеры, бумеры. Да. Вот. Я уже задолбал все этот домик, честно говоря, восстанавливать. Ну, и именно вся, а не вся. Потому что если б я бы я не задолбался... Именно задолбался, а не задолбался. Потому что, ну, уже, ну, реально, ну, сколько может так? А? Особенно со мной. Ах, ладно, ладно, ладно, ладно. Может быть, и не со мной, но всем уже, честно говоря, всем уже, ну... Как минимум, большая часть населения уже достали криперы терпеть их. Задолбали, мне, Ну, реально, ну, чё, ребят, ну... Не знаю, как они вас, но меня уже, честно говоря, запарили знатно. Криперы эти. Так. так. Так. Так, так, так, так, так, так, так, Дубовые доски. У меня их две осталось. Так. Нет, тут раз, два. Тут я даже сам вижу, что уж не хватит. Ну ладно. На восьмерку. Поставим каменный топорик, пойдем добывать дерево с вами. У меня. Я знаю, что у меня не хватит дубовый дос, поэтому я и пошел забирать дальше. Угу. У меня одиночная игра написана. А, блин, я а при придумал. А если если аниме по Майнкрафту выйдет, а? То я же ведь не смогу больше играть в эту игрушку. Реально. Ну серьезно ребят. Я не смогу в эту игрушку больше задротить, если по этой игре аниме выйдет. Я не смогу. Честно говорю. И 2.26 того... Я реально не смогу в эту игрушку больше задротить и играть. Ну, если по ней аниме выйдет, то получается, что я играю в аниме что ли? Мне? мне именно нужно было побольше блоков дерева дуба, потому что, ну, взорвали, подорвали мне дом. Ага. Именно не гриферы, а криперы. Если бы гриферы были бы, то я бы им бы, у них бы спросил: ребцы, а что вы делаете на моем сервере? Это вроде бы приватный сервер. Ну ладно, есть уже... Ладно, ресурски есть. Блин. Не. Ой, пойду, пойду, пойду, пойду, иду, поищу, поищу, поищу, поищу. А то я есть, захотел собака сильный. Не, черепаху нет, черепаху в Майнкрафте есть нельзя. А хотя хотелось бы не, черепаху все же в Майнкрафте есть нельзя. Не-не-не-не, еды с черепахой тоже не сваришь ни одной. Ненавижу людей, которые не дают другим людям развиваться. Ну, пример там тот же самый, ну, да не знаю, даже кого поставить на это место. За Катун так нет, так Миша реально дает людям, ну, разным развиваться. Вот интересное дело. Вот то, что Виндяй никому не платит, то это, ладно, это с этим можно что-то сделать. Ну, как бы. Да блин, да я не делал так-то особо. Я по одному блоку один... Ладно, тогда так. Я один раз щелкаю, блин, мышкой. Вообще-то... Не, ну иногда надо, бывает, два раза щелкнуть. Но не так же я щелкал, а? Ну не, не так. Это было в основном не так. Так, а тут двери, двери, двери, двери. Нужно мне двери. Так. Вот две двери. Так, на троечку так поставим опять же. На троечку. На надо... Не-не-не-не-не-не-не-не. Надо на обратно Е нажать и на 3 нажать. На 3 надо. Ага, сделал я, блин, железную дверь. Тут никто не выйти не сможет, не зайти не сможет ко мне. Блин, ну не так же... Блин, ну не так же стоит Ставится Двери тут в Майнкрафте Ну не так же ставится а. Эх, Не, опять на тройку Надо нажимать Не, а вот сейчас поставить нормально Поставились, да, сейчас нормально Ночка, а ночью криперы заходят по домам. Я тут даже не знаю. Нет, тут лучше поставить, наверное, булыжник, хотя нет. Ладно, тут подвал будет. Ну, это на пляжный домик. Это просто пляжный домик. Пляжный подвал. А, да, точно. У меня аж три нитки. И ты больше Нужно было бы каменный топорик делать, чтобы со старым каменным топориком навечно распрощаться. Свинина, свинья, свинюшка, свинюшка, иди сюда, и будет, ну, это, это, да, деревянную кирочку на операционный столик положим. Операционный столик у нас это этот. Жареная баранина, пох... свинина, похожа на чипс какой-то. Угу. Да. Ей-богу, чип. Нет. Нужно трое поставить на три, надо перекусить. Отвернемся от печки и перекусим на троечку. Так, поутейду, типусу, по утейту, типусю, А камень пускай и так погреется пока что булыжник. И на камень позаменится. Так, а какой мне профит от камня вообще? Mm -hmm. Mm -hmm. Какой мне профит от камня, а? Вот, вот вопрос. Какой мне профит от камня? Не, ну если красивые блоки, то это... Да... Есть такое дело. Ну, какой мне реально, какой мне профит от камня? Если уровень поднять, то это ладно, это... Ладно, хорошо. А вот реально, какой мне профит от камня? Вот реально, какой мне профит от камня, а? Должен быть какой-нибудь профит. Нет, булыжник-то я знаю какой профит. Из булыжника получаются красивые дома. И просто красивый блок булыжника. А вот какой мне профит от камня? От камня какой профит? Гладкий камень. Так. Гладкий камень, стекло, песчание, гладкий камень. Да, блин. Не, ну вот, серьезно, ребят. Какого мне профита от гладкого камня? От камня простого. Мне кажется, булыжник смотрелся куда круче. Так. Закрываем это место. И все. И... А спать-то идти неохота. У меня это нету. У меня нету... Постели тут дома. Угу. Не, не в моем реальном доме. В моем реальном доме у меня постель есть, она.. Так. Блин, а из чего вы делаете это? Из чего бы сделать не сундук? Сундучок, сундук, сундук. Камни рез, это нужно... А, нужно гладкого камня, три камня процовые. и железный слиток нужно один. У меня железного слитка нету, да. Песчаник в нужно 6 песчаников. У меня и 5 пес... Нет, три песчаника и два песка простых. Еловая кнопка, мне нужна еловая доска, дубовая доска, мне нужна много доска короче. Каменная кнопка, нет, я каменные кнопки не коллекционирую, это извиняюсь, ребятки, это извините меня, ну... Ладно, короче, ребят, давайте, до следующих встреч в Майнкрафте, пока-пока. Если вам понравилась эта серия, то... То жмякайте лайки, давайте кнопку подписаться, сделайте серой... И еще самое главное, реально